Проходим файл, импорт вышивки, находим дизайн, который вы купили, приобрели или вам подарили. Выделяем параметры, следим, чтобы у нас не было здесь галочек, соглашаемся, открыть. Выбираем фон, на котором будет выполняться вышивка дизайна. Для этого нажимаем на значок. Выбираем фон, например такой, соглашаемся. В правой клавишей тест, вносим нужную надпись, например Саня, Аня. Не стерпимся нажимать создать текст, иначе у нас выполнится надпись указанным шрифтом, в котором отсутствуют русские буквы. Просто нажимаем стрелочку, проходим вниз, там где у нас имеются шрифты ТТ синеньким цветом, и где присутствуют надписи на русском языке. Скорее всего, в таком шрифте у нас будут присутствовать русские буквы. Но не всегда. Выбираем первый, например, этот. Создать текст. Щелкаем по рабочему полю. Покрасим его в отличный цвет, чтобы мы могли наблюдать. Задаем размер. Например, 2 сантиметра. Продублируем Ctrl D. Ctrl D. Следим, чтобы у нас текст был не только на русском языке, но и чтобы обработались буквы правильно. То есть не было перехлестов и других проблем. Мы можем остановиться на первом тексте, но для такого случая это довольно скучный шрифт. Поэтому выбираем второй стрелочка. Проходим дальше. Например, монотайп. Выбираем следующий стрелочка. Например, этот. Приблизим. Рассмотрим. Значит, первый нам не подходит. Мы убираем. Последний тоже довольно вольный для торжественного случая. Поэтому мы выделяем и удаляем. Выделяем это shift. Отключаем автоукрепление. Правые клавиши на компенсацию. И добавляем, например, 0.3. Двигаем нашу надпись. Так чтобы крестик надписи совпадал с красным крестиком. Если требуется, еще подвинем стрелочку. Опять правой клавишей в параметрах. Делаем пробелы между словами. Также проходим вниз. Выбираем произвольную форму. Закрываем. Нажимаем клавишу H. Это произвольная форма. Мы на ней наносим точку мышкой. Тянем вверх. Точка угловая. Надпись идет под углом. Чтобы точку поменять, нажимаем клавишу пробел. Выделяем группу точек слева. И тянем ее к центру. Примерно чтобы они совпадали по уровню с этим цветочком. Выделяем справа. И так тянем. Выделение. Стрелочками переместим надпись вниз. Чтобы надпись отличалась, сделаем ее серебристой. Мы по цвету, который выбрали, щелкнем два раза. Пройдем смешать. Выберем серебристый цвет. Согласимся. Ну Еще украсим. Для этого выберем. Базовые фигуры, выберем сердечко, сделаем укол 1, удерживая клавишу Ctrl, потянем сердечко до нужного размера. Отпустим клавишу Ctrl и нажмем. Покрасим красный цвет, переместим его. Между нашей надписью можно изменить размер, еще подогнать, заполнить татами. Список цветовых объектов. Определим порядок вышивки. Вышивается сначала красный цвет. Он будет больше всего стягивать вышивку и будет влиять на те элементы, которые будут вышиваться раньше. Поэтому переместим вверх. Потом будет вышиваться надпись. Затем будет вышиваться дизайн, который мы загрузили. Выделяем все. Ctrl-A. Наблюдаем, чтобы размеры дизайна помещались в ваши пяльцы Задаем нулевые координаты. Клавиша Enter. Затем проходим дизайн. Выбираем начало конец вышивки. Ставим в этих местах галочки. Начало и конец вышивки должен быть из центра. Соглашаемся. Нажимаем клавишу Shift, клавишу R. Добавляем скорость. Если нас все устраивает, закрываем симулятор вышивки. Сохраняем сначала в родном формате. Возможно, вам потребуется доработка, а может изменятся участники. Например, один. Сохранить. Выбираем экспорт. Сохраняем дизайн в формате вашей машинки. Переносим на флешку и бегом вышивать.